Далее, соответственно, вот раскачиваем таз. Плотно прилепили руку, да, не кожу тянем, да, а именно вот, кости. Раскачиваем, как метроном, туда-сюда. Чтобы стол накачался бедрами, вот, я обязательно придерживаться стол бедрами. И э, тестируем пальчиками руки, докуда идет движение. Видите, там вот до пяток идет, вот видно, что пятки шевелятся, да. Здесь до головы идет, но голова же в дырке зажата. Ну, в принципе, вот, вторую руку вот тестируем. Если где-то какой-то вот там не тестируется, да, то можно с этой стороны начать качать, но тоже за кости. Плотно приложили и тестируем в обратную сторону. Или какой-нибудь участок, вот отдельный участок. Раскачиваем и протестировали. Есть еще такой тест, э, складка койбера. Это когда берем и как бы вот валик такой гоним. По всем позвонкам, да. Если он захватывается везде, грубо говоря, да, то это нормально. А где-то бывает прям вот не хватает, не захватывается прям, вот не хватает. Значит что? Во-первых, это нам подсказывает, что компрессированные позвонки, можно между ними расстояние между позвонками проверить. Расстояние должно быть примерно с пальчик, то есть один пальчик у вас должен проходить между позвонками. Либо это мышечная нагрузка, либо это ребра сзади вот приподняты, ребрами перечне сочинение то есть, какая-то проблема в этой зоне есть, если складка не делается, да? Ну, естественно, если человек там полный, то у него просто вообще не возьмешь. Это уже другая причина. Вот. И в этот момент мы как бы договариваемся с подсознанием. Я и ты, мы с тобой одной крови, как в Маугле, помните? То есть, не сознание. Сознательный человек вам будет говорить, да я расслаблен, уже лежу давно. А подсознание все равно что-то там контролирует. Поэтому мы как бы... Делаем опрос человека и в этот момент подсознание успокаиваем. Знаете, подсознание, так ребёнок трех-четырех лет. Можно испугаться, зажаться, убежать. Да? А в этот момент мы э, спрашивали, на что обратить внимание сегодня? Как после прошлого раза себя чувствуешь? Спинка болела? болела. Болела. Ну, такая приятная боль была, приятная да? да? Да, да, да. по громче что-нибудь там скажи, поясница нормально? Поясница отпустила. Отпустила, да? У -у -у. Ну вот, и хорошо. Значит, сейчас мы начнем с массажа вот этой части и потом э, уже подойдем, то есть разгрешим тело, размягчим и потом перейдем уже к жестким правкам, мануальным правкам. Масло, смотрите, как наносим сначала на руки, чтобы на тело человека не давилось, не, не капалось ничего. Ну, сейчас рисунок уже сотрется. Yeah. Вот, сколько нужно масла? Часто спрашивают, а столько, сколько нужно. Потому что у каждого кожа своя, да, у кого-то впитывается быстро. Кто-то не любит, чтобы скользило, там, чуть поменьше делать масло. У кого-то волосиной покров слишком обширным, тогда побольше масла кладем. Если вы предполагаете, что, например, масла вам не хватит, да, вот есть такой лайфхак: капельку масла даете на тыну сторону руки. И когда будете работать, например, вот на шее не хватило, да, так раз сняли. И промассируем. Тут не хватило, да? Раз сняли, это на, буд на будущее, да? И промассировали. <coughs> еще у нас будут локтевые техники, поэтому еще масло. Сейчас, на локти обязательно выносите. Наносим на локти. Ну и соответственно <coughs> сет номер один. Начинаем с растирания. Сет номер ноль, это вот поглаживание и размазывание масла уже прошло. Да, это был сет номер 0. Можем же вот сами там заодно, показать подсознание, что будет еще жесткая работа. Да? И теперь <coughs> опрос клиента о нам произошел. Теперь растирание всей зоны, от сих до сих, поперечно вдоль зоны. Открыть ладонью, можно вот такой ладонью. сперлевидно теперь ну, вот у меня такое тело что мои ладоньво покрывают всю спину да? а у кого не хватает тогда несколько проходов вот. по наружной стороне по серединке и по центру можно. можно двумя руками сперли видно делать движение можно с утяжелением то же самое в принципе но главная цель смотрите у нас чтобы во- первых стол не шатался то есть вы не в тело шатаете, чтобы стол шатался да а поверхностно с кожей, мы работаем с кожей стол, соответственно, придерживаем бедрами обязательно и, и должен быть звук такой ших-ших-ших ших да, То, соответственно, трение уже начинает переходить кинетическое энергия трения в тепловую энергию переходит теперь продольно вот, все продольно растерли и техника, называется, стежки от крестца где астистые отростки, вот это мясо, вот эта колбаска, которую мы захватываем, да, это мышца мышцы. Вот между ними и расчистыми. надо внедриться вот так под вот маничком и растираем. Быстро, энергично. Тепло, да? Пошло. По четырем зонам. Условно делим на четыре. Раз, два, три, четыре зоны. Потом будет три зоны: раз, два, три. Здесь заходим вот туда даже, поглубже. Потом на две зоны. Раз, два. И на одну зону. В каждой зоне примерно по четыре стежка. Раз зона, два зона, три зона, четыре зона. Раз зона, два, три. Сразу тепло походит, да? Прям огонь. Вот, на две зоны соблюдаем ландшафт. Работаем только с противоположной стороной. И одна зона. Быстро, энергично. логично. Вот видите, я даже второй рукой делаю мах Чтобы было еще энергичнее Здесь движение идет, чтобы вы не устали от бедра, как в карате, знаете, вот туда То есть повернулся Стопа, бедро И корпусом запустили руку туда В человека То есть вот такое быстрое энергичное движение Сразу идет покраснение, видите Работаем, соответственно С зонами так, чтобы точка донцянь На четыре пальца есть Она направлена на возделываемую зону Следующий сегмент у нас, это вот, уже начинаем по сегменту да? Да, еще лопаточная зона будет, потом пояснично-крестцовая зона, и потом ягодичная зона. Мышцы растут у ягодицы верно, вот сюда, у лопатки верно, вот сюда. Значит, вдоль этих мышц растираем, ядро ладони открыт ладонью, Потом одну ладонь открыли и вот так вот растираем, как будто валик мы туда гоним. Видите, валик под большой палец. Можно поменять руки. И дальше заменяем руку на все предплечье. По шее, видите, вот так и назад. Поднимаем, как бы, трапецу поднимаем. То есть оттуда, оттуда захватываем, поднимаем снизу, да. И под большой палец свой. И под большой палец. Это было все продольно вдоль мышц, да? То есть, соответственно, ребрами, открытыми модами, под большой палец, одна ребра и вот одна открытая. Потом это ребром, это открытая. И потом добавляем уже все предплечья. Вот э, этот обрез, до столка заряжаем чуть-чуть. Мы такое движение под палец. Здесь, соответственно, чтобы было интереснее, мы подкручиваем. Техника ролинга, вот, с небольшим вращением. И все должно быть быстро и чтобы слышно было шик шик шик шик шик шик Теперь не обходим стол, не надо ничего обходить. По принципу эргономики лучше, где вы стояли, минимум шагов делать туда-сюда. Просто руки разворачиваем перпендикулярно. Да, и это тоже. И, так. и получается, мы поперек теперь этих мышц разогреваем. И уходим по всему телу назад. До ягодиц. Вот загрелась, да? Теперь поясничная персовая зона. Прям близко-близко. Чем ближе руки к друг другу, тем теплее. Чувствую, да, тепло пошло. Семи предплечьями можно. И переходим. Не, верхнюю не идем, просто только одну зону вот эту. И теперь ягодичная зона. Вот так мышцы идут, значит веерно в эту сторону. вдоль них продольно, да? То же самое, что с лопаткой. Ребами, открыв ладонью, потом предплечьем. Переставили руки, и получается, делаем теперь перпендикулярно эти мышцы. Поперечно. Вот растерли, все хорошо. И ушли на самый верх кровь гоним вверх то есть наши движения зоны делим в обратной последовательности от сердца а все движения у нас стремимся сделать в сторону сердца и вверх к слову скажу если у человека повышенное давление то мы ему еще больше повышаем давление тем что гоним кровь вверх к голове поэтому спрашивайте да если у него он гипертоник то в этом случае все то же самое делается только просто вниз движ вниз. вот в следующем с номер два мы прос... будем рассматривать вибрации всевозможные поэтому сейчас отработаем на практике друг на друге все растирающие методики вот олега гудвин встреч дорогие друзья вам лучше здесь быть а не смотреть настолько по видео всего вам доброго